Почему коммунизм невозможен? Потому что идеи коммунизма противоречат нашей природной сущности. Вот у меня недавно был пример, два молодых парня начинают работать вместе, ну например кладут паркет, договариваются работать то вместе, то поодиночке, а доходы делись пополам. Ну, чистый коммунизм почти, правильно? Продержался, правда, этот коммунизм недели три, потому что быстро выяснилось, что один парень работает в три раза быстрее другого. И зачем тогда первому работать на второго, они разошлись и каждый работает сам на себя. Но вы скажете, это не коммунизм, при коммунизме вообще денег не будет. Ну тогда вообще никто работать не будет, а с утра до вечера все будут лежать на диване и играть в компьютерные игры. Удалось и установить источник загрязнения мазутом пляже Израиля, почему об этом перестали писать. Я не особо слежу, вроде как писали, что это какое-то иранское судно. И их владельцев теперь будет долго и трудно доставать. Я думаю, что если это какая-то компания, они быстренько разорятся, и брать там будет нечего и не с тем более что речь идет об Иране. Вообще весь шум, он как всегда сильно преувеличен. Это конечно плохо, что нефть развелась, но берега потихоньку чистят, а напротив моего города вообще ничего такого не видел. Уже по всей экватории разрешили ловить рыбу. Природа такие проблемы решает достаточно быстро, надо только ей немножко помочь. Я так, наверное, не дождусь твоего ответа о том, почему предпочитаешь работать в одиночку, чем построить небольшую компанию, занимающуюся ремонтами. А вот отвечаю, чтобы построить компанию, надо иметь определенные таланты. А у меня их нет. Я набирал до трех рабочих, возни было в три раза больше. А заработок часто меньше, чем когда работаешь в одиночку. Ну и зачем козе баян? Кроме того, я ненавижу заниматься бухгалтерией, отчетами, разборками с клиентами и прочей фигней. Когда много рабочих, за всеми не уследишь, и проблем тоже получается в три раза больше. Большой бизнес это тяжелая работа. Там нужно крутиться, как белка в колесе. И там ты не принадлежишь самому себе. Чем больше твоя компания, тем меньше у тебя реальной свободы. Рассуждение коммунистических глупышей, что капиталист лежит на диване и загребая денежку отбирает добавленную стоимость, они работают только на тех, кто сам никогда не работал за станком и кто сам никогда не пытался построить собственный бизнес. А еще я люблю спокойную жизнь. Люблю во время работы слушать всякие аудиокниги. У меня другие приоритеты в жизни. На свое жилье мы с женой заработали. На все остальное денег хватает. Больших запросов у меня нет. Как я уже говорил, сижу дома, никуда не езжу, в рестораны не хожу, шмотки не покупаю. С этой точки зрения, я даже коронакризиса в принципе не очень-то и заметил. На одном скутере катаюсь 10 лет. Хотелось бы и жилье увеличить, конечно, но в Израиле, чтобы существенно улучшить жилищные условия, то тут надо либо в лотерею деньги выиграть, либо рвать задницу еще лет двадцать. в лотерею я не играю рвать задницу до 70 лет не хочу. Поэтому все останется так как есть сейчас. какие у вас есть варианты для объединения всего человечества? Я думаю, что надо просто подождать где-то 50 тысяч лет и все люди перемешаются, ну чисто внешне по языку. вообще это действительно проблема, что мы все такие разные. Но даже после того, как мы все станем одинаково смуглыми, загорелыми ребятами, с раскосами глазами, то не факт, что мы все равно не найдем те признаки, из-за которых снова не поделимся на части. Это все зависит от того, как продолжат работать наши обезьяние инстинкты через 50 тысяч лет. Поэтому нет смысла смотреть слишком далеко, а в ближайшие тысячу лет ничего не изменится. Сеш, какой совет насчет профессии вы бы дали зрителям? у которых вся жизнь впереди, 20-30 летним. Мой совет – ищите то, что вам нравится, не сидите на одном месте, если вы недовольны, я переменял десятки рабочих мест, пока нашел то, что меня устраивает. Ну и конечно надо стремиться быть честным, насколько это возможно, в окружающем вас пространстве. Ну то есть надо вести дела так, как принято в вашем сообществе. При этом не нужно бояться переработать, не нужно бояться что-то сделать бесплатно. Не нужно бояться потерять немного лишнего времени. И даже много лишнего времени. Оно потом все оправдывается и возвращается. А прожить жизнь и ничего не потерять невозможно.